Всем привет, друзья! Сегодня будет очень-таки интересный эксперимент с новым дробовиком это Сайга Спайк, довольно уникальная вещь, которая вместо всем нам привычной дроби стреляет тяжелыми пулями и способна сбивать противника с ног при неваншоте на расстоянии до 12 метров. Кроме того, с таким уроном 500 она ваншотит абсолютно все, что угодно на своей дистанции, разве что пацанов в она просто опрокидывает. Ну и неплохо зумит в прицеле, я вам скажу. Знаете, напоминает болтовку только на медика, вот роняет даже двоих сразу, но как и любой другой дробовик имеет ограниченную дальность ваншота к примеру с такого расстояния ваншоты возможно отходим чуть дальше и сами можете видеть два выстрела а стандартного сейчас ваншотим вот серьезно, кто бы мог подумать, что уже совсем скоро будет доступен такой уникальный дробовик, потому что, сами понимаете, это коробки удачи за варбаксы, значит можно будет выбить его буквально на один день и просто наслаждаться 100% ваншотами на своей дистанции, даже попадание в руку, в ногу, без разницы он будет ваншотить, главное правильное точное попадание, лучше если вы будете стрелять именно в прицеле, с бедра можно. Но здесь есть некий рандом, потому что даже нацелясь на врага вы можете промахнуться. Это сто раз было, вы сами заметите, когда начнете с ним играть, но эта фишка с прокидыванием просто топ. Теперь настало время перейти к самому главному, я уже построил 15 человек. Вначале это будут стандартные, я стрельну несколько раз, кстати, сначала, допустим, по ним, потом поставлю пацанов в питонах, посмотрим, будет ли разница. Так первый выстрел. Остается только один, судя по всему, его закоцало, сейчас посмотрим, самый крайний, кстати. Да, он был без хп. Так, у нас второй выстрел. Возможно, что-то изменится, стрельным. Осталось два пацана. Самое интересное то, что их вообще не задело. То есть, смотрите, по два патрона они выдержали, умирают только с третьего. Что это может значить? Видимо, точность прицеливания у нашей саги хромает. То есть, до последнего пацана... Пуля просто не долетает, она куда-то косит в сторону, то же самое было, кстати, после того, как я стрельнул по пацанам в питонах, последний написал, что его не ранило вообще. От этого попытки попасть в голову с такого расстояния оказались безрезультатными абсолютно. И теперь, что касается самого эффекта опрокидывания, смотрим, ищем дистанцию 12 метров, вот, то есть запомните визуально. Все, что дальше, опрокидываться не будет. Смотрим на штурмовиках, на тех же проверяем. Перехожу правее, дистанция увеличивается, и они стоят на месте, потому что уже более 12 метров. Но если ты досмотрел до этого момента, вероятно, этот ролик тебе чем-то понравился, поэтому лайк ставить не забывай, подписывайся на канал, и переходи на следующее видео справа, вот оно только что появилось. Пока.